Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать в Евротрак Симулятор 2 спустя больше чем 3 месяца и Ох, как я соскучился на самом деле По Евротраку очень сильно Короче я не помню куда мы приехали Что мы тогда везли Просто будем начинать вести груз Просто вот самый первый какой, который нам попадется по стоимости Я поставил от большего к меньшему по стоимости Поэтому мы сейчас повезем на Мерседесе дизельное топливо. Это у нас тяжеловесный груз. Это обычный заказ. И это АДР категории 3. Все, беремся за работу сразу же. Не будем медлить. И повезем. Изъезженно в Леон. Так, давайте посмотрим. Ну, неплохо. Нормально. Так. ух, чувствительность. Сильно. Ну, Но, конечно, ладно. Так. Убавим свет. Заводимся. Ой, я не туда нажал. И сейчас мы поставим... Давайте, вот. Так, ну, в принципе, все, Отправляемся. Надо будет ехать аккуратно, так как это не Американтракт-симулятор. Здесь мы просто легко и просто сможем... что я уже забыл, как... так ты либо нас пропускаешь либо нет пропустишь нет тогда едем да едем спокойно а то мы не выйдем отсюда вам. так зеленый загорелся пойдем туда ехать и поворачивать Вроде бы я ничего не устанавливал, то есть все, как у меня было, все осталось. То есть вот на карту вот. покажу то, что все осталось. Вот у нас тут вот Беларусь и, собственно, в россия вот даже есть Москва, то есть и все вот тут -вот до вот Пенза, Саратов, Энгельс, и вот Волжский, Волг, Волгоград... И вот все в таком духе. У все это имеется. Поехали, собственно, дальше. Почему у меня резко нейтралка включилась, я не понял. Ну ладно. Жалко то, что здесь нету своего навигатора. Ну ладно. Не будем жаловаться. Ехать нам не особо долго, типа. 220, да, там вроде было километров. Так, она быстро пройдем. Главное здесь, э, так скажем, сильно не разгоняться, потому что мы можем еще и перевернуться. Я не хочу переворачиваться. Так сразу же, вот сюда вот. Это мы до сих пор едем по городу. Ну вот все, покидаем его. Так, ну дальний свет я пока что не буду врубать. И так светло, в принципе. Относительно, конечно. Очень давненько реально не было Евротрака. Думаю, одних из следующих роликов по GTS -у я, наверное, расскажу, что, почему и так, нет, все, поехали. Ну ладно, типа 280 евро, пока что это не о чем, не о чем, но все равно как-то обидно. мы за это получим еще 6 тысяч. Окей. Okay. Так, ну я думаю, можно уже дальний включить. Все равно мы не, не мешаем с <служужие> машину mm. Можем пилить. Что -то такое -то. Вперёд да что такое-то. Вперед просто. Да. Да, господи, я все время путаю кнопки. Я вот так А в итоге.. Не туда нажал. Ладно. Ладно, ладно. Ничего вот. Ничего страшного. правую полосу, где нам положено ехать. И поехали дальше. 160 км осталось, кстати. Я, конечно, не уверен, то что мы можем сокрутить как минимум до 23-30. Но попробуем. сюда нужно сюда никого не не, не, не подрезали никого все нормально да немножко нарушаем по скоростному режиму но это легко исправить тихо тихо тихо тихо тихо тихо ну эта пробка можно не заезжать все у нас еще скоро еще на 514 четырнадцать километров хватит так что нормально. Так скорость мы свою, конечно же, потеряли, но не сильно. Так, это могло заехать. 80 70 на да, будет потом еще меньше да? так, лучше влево по узке строить Надо снова разгоняться, иначе будем плестись как черепахи. Так, 110 максималка. Так. так чтобы... Всё, здесь уже 80. Дальше 70. есть вообще доехал. все, поехали. Оплатили. кого там не подрезали. Потому что нам просто надо вправо уходить. Будет 5 километров нам осталось ехать тем временем обгоняем но очень аккуратно чтобы не врезаться У нас повороты такие. То, что надо быть аккуратней, иначе бы мы сейчас вырезались. Так, аккуратно. Ну конечно же ни хрена не видно. Ну, но все нормально. Давайте мы 6000. И седьмой левел. Так, будем прокачивать дорогостоящий груз, чтобы больше нам платили. 46 тысяч 14 у нас. Неплохо. И давайте еще один груз отвезем. Так, что у нас тут новый ну, кого? Ага. Угу. Так. Угу. Так. Ну вот, у нас есть еще.. Керосин 23 тонны. Страсбурга -цю Цюрих. Давайте возьмемся за работу и поехали, собственно, сразу же. Ого, э -э -э руль яркий такой, наш непривычно. Так. Сразу поставим. Ну, давайте, вот, ладно. Так. Поехали. 237 километров нам надо ехать. Пока что не будем вырубать дальний. Ну да, не будем, потому что... Вроде обычно должно быть светло. Но руль, конечно. Не нравится мне, честно. Здорово. Куда-то мы следили, типа, польгайте. Да. Ты сможешь, я кстати не посмотрю, куда ты лезешь, я не понимаю. Ну, тянет, еле как дафик-то. Значит, дафик мы можем уже не покупать, так как он не сильно тянет, хорошо. Э -э -э. Братан, сорян. Но я прям не туда, так сэнклиф, надо здесь поаккуратнее, не перевернуться. прям разгоняется плохо плохо разгоняется а вот здесь мы можем уже дальний врубить, мы никому не мешаем не встречная машина что хорошо, и тем более мы уже выехали из города, почему бы не включить тайный свет, чтобы было лучше мне и вам Ровно. очень плохо здесь а, нет. нет нормально нормально работают тормоза я думаю что они плохо работают не, нормально тормоза хороший принципе но разгоняется прям ну, тяжело тяжело разгоняется с одной стороны понятно то что мы везем 23 тонны но мне просто интересно 30 лошадиных сил. Должно жить. Ну, не так. Прям мощно вытаскивать 23 тонны. Но ну, и не так слабо. А прям такой. Еле-еле. Душа Я бы так даже сказал. Ну ладно. чё как говорится, страшного пока что я склоняюсь того то, что я хочу купить Вольву пока что хочу Вольву купить но мы посмотрим сколько стоит да. сканю братья не хочу пока что то есть, мы обязательно прокатимся абсолютно на всех грузовиках э, купим абсолютно все грузовики на каждом прокатимся естественно Понесло как-то. Ну, вот, ладно. Да, все. Далее не врубил, забыл. <laughs> забыл про него вообще. Так, ну, здесь мы разогнулись, конечно. Я думаю, штраф нам не влеплит. Я прям на это надеюсь. 100 километров нам стал Конечно, сейчас бы обогнал бы его, но... Ай! Где тупой? Блин. Парень, парень, парень, срочно уходите. Я ступил. Идите, пожалуйста, едете назад. Ладно, давайте уже здесь проедем. Окей, увеличим себе километраж. Надеюсь, на немножко. Лучше я проворонил свой поворот. Надеюсь, что скоро мы сможем развернуться. А, там мы вообще не сильно даже себе километраж даем. 20 километров где-то вот так 20-30 не ни о чем нормально все нормально так не ну сейчас я не вступлю Сейчас одна полоса будет В этом я уверен Ну вот, о чем я сейчас и сказал Но сбросить скорость Все-таки надо ну, Не так же, типа, 40 Хотя, блин, скорость Прям теряю Очень хорошо Ладно, что-то я на него нагнал, то что он скорость набирает очень медленно. Нет, нормально набирает. Нагнал, надо фиг-то. Нагнал. Всё. В принципе, разницы нет. Так, мы поехали, по-моему, пассинок поворачивай. Или лежит так. Чисто уже по прямой, да? Ничего страшного. где я сейчас поеду, потому что там тоже по одной полосе, наверное. побольше места. Можно, в принципе, даже обогнать. Что мы делать, конечно? Не будем, но сейчас можно. Он перестраиваться, конечно, резко не будет. Кстати, мы его должны обогнать. Мы его прям должны обогнать. Сейчас. Давай, дафик, давай. Я в тебя верю. Сможем. Смогли. Не подрезали, не врезались, зато вместились. А, ну здесь восемь. Да, ну я уже начал тормозить, за что? Сколько там? Триста сорок или триста тридцать? Я уже что-то не посмотрел. и вперед но ну, мы уже сейчас приедем кстати так сюда сразу. Это прямо вот прям приедем я почему так здесь притармосить поворот очень крутой практически приехали. Тогда они сядут, ну, выключим, то слепим люди. другие машины. Вот, там, Приехали. Ага, туда надо Ну давай. Отдаем. Все. Наконец-таки. 257 километров. Шесть и 325 опыта. Хорошо. Пятьдесят тысячи у нас есть, но это не хватает. Я хочу смотреть посмотреть грузовики, которые у нас есть. А, ну вот давайте посмотрим, допустим. А, у нас нету Вольвы. Ну давайте МАН посмотрим. Давайте, да, посмотрим. Вот. какой угу. ну ну да ладно пока вот серия у нас получилась спустя три месяца ладно надеюсь следующую я запишу как можно скорее и не пройдет эти три месяца как минимум хотя бы неделька может быть, даже меньше. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока.